Приветствую вас, друзья, на моей маленькой кухне. Сегодня я решил замахнуться на классику. Меня просили приготовить несколько блюд с рыбой. И вот один из них. Сегодня я буду готовить Миллерскую форель. Как вы уже заметили, у меня сегодня одет такой полосатый голубенький фартук. Как-то раз я в таком работал, мне сказали, Сергей, говорит, ты... Ты выглядишь, как продавец рыбы в Гамбурге, в Порту, на рыбном рынке. Ну, в принципе, ничего не имею против. Значит, я вам расскажу, что это за блюдо и как оно Стоп. готовится. Это классика. Это является экзаменационным блюдом. То есть, это блюдо некоторые повара, кому не повезло, имеют честь... Готовить непосредственно на экзамене. Для рецепта мне понадобится форель, которую я сам поймал, сам почистил, разделал, и она у нас сегодня будет на тарелке представлена в лучшем виде. Обжаренные лепестки, миндаля, один лимон, свекла, две, два разных цвета, репа, петрушка, масло сливочное, масло топленое, картофель, мука. Оливковое масло, сахар, перец, соль и молоко, подсоленные и поперченные. Первым делом я отправляю картофель вариться. Сразу же солю. Следующим шагом очищаю свеклу и репу. В оригинале к этому блюду идет тушеный огурец. Но ну, тушеного огурца я не хочу, потому что э, вкусы со временем немного изменились. Можно сделать, конечно, свежий салат, но я хотел придать этому блюду немного праздника. Поэтому выбрал именно такие цвета, чтобы э, тарелка была презентабельна. Так, Следующим моим шагом я буду нарезать... репу и свеклу вот таким вот образом чтобы вы не окрасили себе руки от, от свеклы то рекомендую одеть перчатку хотя это не, не обязательно потому что свекла прекрасно смывается и обратите внимание что я красную режу в самый последний момент Теперь всю эту красоту я немножко присахариваю или подсахариваю, присаливаю, добавляю оливкового масла, добавляю лимонного сока, чтобы цвет у меня, когда я их буду запекать в духовке, цвет сохранился максимально стабильным. Все это перемешиваю, я не знаю, будет ли у вас возможность найти э, репу и, и свеклу, именно такую вот желтого цвета, то тогда просто воспользуйтесь не только свеклой. Или, как я уже говорил ранее, сделайте свежий салат. Свеклу я буду запекать в духовке. По времени, трудно сказать в домашней духовке, я по времени скажу так. Примерно для начала. Минут 20-25 при температуре 200 градусов. Возможно мне понадобится больше. Варить я их не хочу, так как потеряется цвет. Есть конечно еще один метод, как можно сделать это э, в сувиде. Но это слишком долго. И то не то, что в сувиде, а в Это Я расскажу коротенько, как это делается. Но... Стоит ли из-за этого заморачивать, это просто длинная песня. Значит, овощи все по отдельности э, для мешочки для вакуумирования. Солим, перчим, налимаем немного воды, э, масло оливкового или сливочного, запаиваем и в пароконвектомат при температуре 85 градусов при, на, паре, на паре и готовится примерно полтора часа. После этого овощи у них уже, то есть они уже съедобны. Цвет превосходный, вкус превосходный. Ну, такую возможность можете поесть где-нибудь в какой-нибудь шикарном ресторане, который специализируется на этом. Поэтому мы сделаем немного проще, чтобы нам в домашних условиях тоже все получилось. Пока ставлю просто в духовку, не включая ее. Мой картофель приготовился, и сейчас я его очищу. За то время, пока картофель готовился, я овощи уже включил. Так, кусочек сливочного масла я отправляю еще в нашу горячую кастрюлю. Петрушку я уже мелко нарезал. Очищенный картофель пока убираем в сторону, он нам не нужен. И начинаем заниматься рыбой. Так, форель я протягиваю в молоке. Предварительно подсоленным и поперченным. И обволакиваю в муке. Сковорода у меня уже разогрелась. Я буду обжаривать рыбу на топленом масле. Я использовал не все топленое масло, немного я оставил, это потом при подаче, оно мне понадобится, когда я буду добавлять петрушку и, и миндаль. Так как картофель у меня горячий, чтобы сохранить его горячим, потому что я уже буду сейчас садиться э, ужинать, я смещу его на единичку, чтобы он у меня оставался горячим, чтобы мне не пришлось его еще раз разогревать. Я проверю примерно, сколько еще осталось моим овощам, и форель помещу непосредственно к ним. И форель еще примерно ей нужно будет... Понадобится примерно 5 минут. Пока я ее переложу в тарелку. Так как она у меня уже с тобой сторон подрумянил, выглядит очень хорошо. И сюда добавлю остатки топленого масла и обжаренный миндаль. Пока я включать сковороду не буду, я ее просто подготовил. В общей сложности овощи у меня уже в духовке готовятся 30 минут. И теперь я к ним же ставлю рыбу. Вы, так, вы услышали звонок, полчаса прошло. Ставлю рыбу и готовлю еще примерно 7 минут. Все-таки лучше 10 минут. 10 минут. То есть в общей сложности овощи э, готовятся 40 минут. При температуре 200 градусов. Вверх-вниз. Без конвекции. Ближе тому, как э, рыба будет готова, я включу комфорку на сильный газ, чтобы масло у меня было горячее, и начну делать подачу. Разведнел гонг, рыба моя готова. Так, овощи для начала я перемешаю. Репу с желтой свеклой я могу перемешать вместе, а вот другую, красную свеклу, я перемешаю отдельно. Так, в картофель добавляю петрушки. Также петрушку распределяю по форели. Выкладываем картофель. И миндаль. Моя форель по-мюллерски готова. Ну, думаю, экзамен я сдал примерно на четверку. Но тем не менее, мне приятно. Надеюсь, вам понравилось это блюдо. Если вам понравилось, делитесь этим видео с друзьями. Если не понравилось, пишите мне в комментариях, что именно не понравилось, чтобы я мог улучшить свою работу. Ну, На этом я прощаюсь с вами. и До новых встреч. Спасибо за ваше внимание.